И всем привет дорогие зрители, с вами Дин, и мы на канале Мистер Динис. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт сборку Холодное выживание. То есть точнее продолжать. Да. Посмотрите на том, что мы сделали портал ад. Умерли там. Ну, чуть не умерли. Но умерли в обычном мире от лавы, как видите. Вот, маяк Мы умерли. Вот, портал, тот самый ват Вот. Объединенный маньяк. Здесь показывается почему-то. Даже точка -то... вот. Вот, пор портал вот такой вот. Очень красивый. А сегодня, угадайте, что мы будем делать. Кстати, в доказательстве можете сравнить, ну, как я прощался какие вещи у меня были в мониторе. Да, я даже могу показать, вот, ничего я не менял, вот, тот же. Я, я даже разложить по сундукам ничего не успел, поэтому раскладываем. Сейчас раскладываем. А что мы сегодня будем делать, господи? А мы сегодня будем делать фарм. Мы будем просто фармить. Мобов, но благодаря уже огнестрельному оружию. тот okay, тут же пистолет ТТ. А мой 0,8. Потому что все я потратил. А сейчас можем это исправить. Но я уже думаю, скрафт еще другие оружия. Я могу исправить это. Еще другое оружие. Мне понадобится для этого это пыль И побольше, желательно, досок то есть береза, потому что мне понадобится древесный уголь. Это логично. Но еще мы, думаю, будем добывать, собственно, и, сам... и саму березу. Кстати, лук нам тоже понадобится, потому что когда патрон заканчивается, придется приходится пользоваться луком. Н... Где не знаю, понадобится ли нам. Можно, конечно, поджигать врагов, можно, думаю, она нам понадобится, щит точно нам понадобится. Кстати, факт, когда ты щитом, ты не можешь стрелять. Обидно, не соглашусь, обидно, очень обидно, но таково... Мы будем утаться мы будем мутать другие, мы пойдем где-то в пустыню, думаю, проверим... В шахту что там такое но ну, мы не будем все проверять как вон где я встретил в шахту под водой да я встретил шахту под водой М -м -м. почему все показывают в одну сторону что умер только там ночь как раз нам то что надо нам на руку как раз нам на руку о у нас тут накопилось то довольно много и так делаем порох думаю нам понадобится довольно много пороха Шесть штук нормально. Если бы у нас скорее быстрее закончится древесный уголь, чем остальное. Сейчас мы будем крафтить. Итак, что же не скрафтить? У меня нету тут того, что нужно, поэтому мы скрафтим, а мы скрафтим. Другой ящичек с оружием. И это будет. Может, конечно, ящик с американским оружием скрафтить, но я хочу другой ящик. Я хочу ящик... Ящик... Ящик нёрф... Эм, какие еще здесь ящики есть? Ящик со с современным оружием. Прикольно, но не то, что мне нужно. Вот, ящик с оружием против зомби. Смотрите. Как мне его скрафтить? Железный слиток и дерево. Ну, доски. В принципе, легко. У меня как раз есть ресурсы нужные. Итак. Желез... Железный слиток и доски и доски скрафтим по моему нам выложить надо вот так и вот так ура мы скрафтили ящик с э, оружием про против зомби мы его поставим куда-то давайте вот сюда в нем уже оружие Пистолетес, пистолеты, пистолеты, имя оружие. Ближнее оружие. Сейчас только что. Пистолеты. Оу! Давай мне не помешать дру другой пистолет. Попробуем-ка. Заряжаем. Попробуем-ка. Одна патрона. Один патрон. Нормально. Сейчас посмотрим. Как он действует. Любой мог, любой мог. Ну, любой нет. Если прогуляемся туда-сюда. здесь ощущение да, нет не должно быть так поглядываем на субтитры. строна стреляет убил это было просто очень такая стрелка я не знаю в основном я попадал я попадал поэтому сейчас не отступать отступаем Почему здесь так много мобов? Йо? Наступай, кто первый? Кто первый? Это был плохой план. Отступаем. Отступаем. У нас недостаточно практически ничего. Это был плохой план. Зато есть оружие. Итак. Ой, юмбик. Сколько калаш? Калаш. Или калаш не входит в советское оружие? Калаш не входит в советское оружие? Нет. Может, современное оружие? Может, современное? Как он кратится? Кактус? Я помню, есть как кактус, Нет. Мне надо поесть. Я не взял еды, да? Да. Такими темпами я, по-моему, умру. Надо, по надо потратить алмазы. А угадайте что? Шлем? Или... Давайте хоть... Давайте потратим на вот это. Сурредим себя... Улучшенный -бр -бр да, на, на Надо еще сыр... Э, фета. Он восстанавливает много хп взять. Это бы нам пригодилось, конечно. Давай штук 20 возьмем. При, пригодится сыр Фета. Еще вот это пригодится тоже мазы выложим. Итак, надо сделать патроны. Надо идти в бой. Ну, вы где? Все монстры. Эй. Вот, гориллю. Так, прыгаем в воду, плывем, собирать ут. плываем и бежим. Я лучше убегу обратно. Итак, дом, телепорт. Потому что я не хочу пробегать через... Вот этих. Они не заметили, думаю, еще. Надо бы ну, надеть маску. Маска. Не попоршена, кстати. А -а -а, Все надели, меня позже не будет видно. чтобы спать ты не чувствуешь себя уставшим чтобы спать, спать. ошкин кот! что это это что за по побоище? откуда здесь только криперов патроны срочно нужны патроны это признак Кровавой Луны. Сейчас будет такое побоище, что я в жизни, наверное, не видел. Так, мне нужно срочно... Порох. Порох. Крафтим крафтим оружие. Крафтим оружие. Пушки крафтим. Быстрей. Пистолет это под патроны. Побольше патрон, 5 6 на все, на, на все, что есть, побольше патрон. Выкладываем бой. Я не думал, что это будет так жестко, но пришлось так. Ну наверх. Не достанешь меня, не понял? Ай-яй! Сколько тут? Сколько тут всех? Подождите... Секунду! Дом, телепорт. О. О нет. Давайте постепенно, давайте постепенно. Скорее забирай. Заходи, давай. Алло. Ходи еще все баб баб что А у меня Сколько у вас тут? Баг. Кажется, это баг. Ой-ой-ой. Я приду. Как лагает. Очень сильно. Логает. Сколько их тут? Вы видели это? Вы видели? Сейчас будет гемотри. Сделать гемотри. Кровау на горизонте. Это такое явление, черт встал? Иди отсюда. Лучше переждать ночью, лучше переждать ночью. Это такой мод, который... Вы видели, да, у меня наш лагает. Смотрите туда, смотрите туда, что там происходит. Что это такое? Здесь стекол вообще ни в коем Что ты так пугаешь? Заходи давай, заходи. Ч ты встал? Заходи. Мне лагает, так что мы еще хотим... Кто дуп? Заходи! Заходите его уже! Как, кажется, они тупые. Ой, не стоит. больно вообще-то? Больно! Стреливаюсь! Очень лагает! Очень сильно лагает! Ай-яй-яй! Чего вы так бьете? В моем доме? Вы что там? Совсем? Окей! 14 ловел! Так, чтобы ты... Не знаю, чё. Убил? Ой! Чё ты так пугаешь, блин? Не сюда. Убил. Не жду, взорвать недолго. Понял? Кто там? Не спамните, спамните. Вот посмотрите. Что это было? Не взорвете. Не взорвете. Так, переждем. Смотрите на карту. Это же карта. Еще по крыше там ползают, самое главное. Они настолько наглые, что ползут по крыше. Эй, ты! Там! Просвет! Наконец-то! Молодец! сломается. Меня сейчас нападут. Ой-ой. Что из этого черт, творится? Что с происходит? Бейте их. Давай. Бей. Давай, мама, это, это мои люди, это мои. Ты что, там, совсем, что ли? Патроны закончились. как, как, как не вовремя. Вы видели, что это было? Самоганам монстры-то не пропадают. Они вообще не будут пропадать. Они даже не собираются поработать. Крипер, приветики. Чем тебя убить? У меня стрела есть. А скочили? Чего? Она ну со скриперами бороться? Ура! То есть они будут тут навсегда, да? Понимаю, да. И это было очень жестко. Думаю, это, это успешный фарм. Он успешный фарм. Кстати, я сниму маску. Потом. Когда зайду в дом. Я так только как от этих избавиться, я так и не знаю. Поэтому будем прощаться... Как она сюда попала? Как она сюда попала? <с, <с, скажите мне. Санга, посмотри на карту сразу. Все пропали, все, все пропали. И кого тут нету? И кого? Деревня, посмотрите-ка. А там опять пустыня. Ой, так. Эм, вот такой обширный кусок карты. Уже мной исследован. И вот мой дом. Вот само то, что называется, не знаю вообще чем. Сейчас думаю, я разберусь вещи, пока вот это вот, вот эти вот не уйдут. Я поп... что это было? Они пойдут в свой портал? Интересно. Видите, я доказательство прям сделаю, я прям вставлю. Вы, чу, вы не чувствуете уставшим, чтобы спать. Кровая луна маячит на горизонте. Это такое такое явление, которое... Кстати, сум... э, чтобы поп... Поподробнее, -по -по сумеречный лес это, это не явление, это определенный мир. Как, допустим, классический мир, адский мир, эндеркрай. Вот тот же мир, сумеречный лес. И не путайте это с как, каким-то мобом или, или даже явлением. Это просто мир. И говорю сразу. Сейчас мы будем раскладывать вещи по сундукам. За песком мы так и не сходили, но зато получили эту прикольную маску, шлем французского. Все мы будем складывать сюда вот, вот в кучу вот это вот. Может даже даже земсет полный. Они окружили мой дом. Я не могу. Они отсюда вообще уйдут или эта, эта беда будет продолжаться? Еще смотрит на меня. Смотрите, смотрит еще на меня. порядком надоедает это довольно очень сильно надоедает ну что сейчас поторгуемся с жителями кто-то из них обменивает на что-то я уже не помню что шлем так понимаю мы так и не будем снимать будем прощаться в этом шлеме вот, это, вот этому шлем кстати тоже это тоже шлем кстати вы заработали кстати морковка Морковка, мы можем выращивать морковь. Можете меня поздравить. Мы можем выращивать морковь. Мы также можем выращивать э, пшеницу. У нас она есть. Я не знаю, почему мы ее не собираем. Мы можем еще выращивать морковь. Можете еще что-нибудь выращивать. Так, рассортируем все. Жарить не будем. Это не что я делаю. Э, вот это вот, вот это сортируем вот сюда вот. Это вот сюда. И.. И выдели, что это такое. Я почему-то думаю, а почему же она не появляется? Вот как раз она появилась. Кстати, я очень испугался, когда мне написала в чат. Вы, вы не чувствуете усталом, чтобы спать? Я очень испугался. Вы не поверите, как я испугался, но я очень испугался. пистолет это мы отложим. Там ноль патронов. Они закончились. Патроны закончились. Зажигалку мы так и не использовали, Что ж, ставим только себе меч. Факива мы тоже будем сейчас выкладывать уже. Итак, что ж. Давай, Давайте уже прощаться. Про прощаться мы будем здесь. Что ж, такой маски, очень прикольные маски. Мы будем сейчас прощаться. Что ж. Нет, мы не здесь будем прощаться. Мы не прощаться вот тут на своей любимой кровати. На этом. Високе, Что ж. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. О том, как бы вы отреагировали, ну, когда у вас напиш... написалось в чат «Кровая луна маячит на горизонте» и вы слишком, вы не чувствуете усталым, чтобы спать. А, ж... Нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых роликах и стримах. А с вами был Дин. И вы, и вы были на канале Мистер Денис. И всем пока! Пока-пока-пока!